Добрый день, мои уважаемые домохозяйки и те, кто все время смотрит мое видео. Сегодня я хотела показать, как я квашу капусту по домашнему рецепту. Для этого мне понадобится соль, сахар, лавровый лист, капуста и морковь. Вот капусту я уже начала шинковать, примерно вот таким вот макаром. Морковку я обычно тру вот этой обычной простой теркой где-то вот так вот, вот, до такого вот состояния, соломка. Мне нравится так больше, когда она такой соломкой. Капуста, конечно, вилок у меня большой, может, я его все время весь не заквашу. Вот, ну, чашка, в которую будем мы нарезать и мешать, и ведро, в котором потом я буду настаивать эту капусту в течение трех дней. Так, лавровый лист обычный, сухой, сахар, соль. Вот, шинкуем капусту и натираем морковку. Так, ну вот я нарезала капусту, настругала морковь. Теперь займемся солью и сахаром. Значит, у меня где-то 4 килограмма капусты. Я так примерно на глаз, но я так думаю, что это 4, потому что вилок у меня был огромный, он, он еще и есть. И вот он. Возьму где-то столовую ложку Сахара перемешаю с двумя столовыми ложками соли. Так. В общем, на 2 килограмма капусты надо одну столовую ложку с горкой соли. А если это 2 килограмма капусты, значит сахар пол полстоловой ложки такой приличной столовой ложки. Вот, в общем, сахар, соль берем, так вот, тщательно перемешиваем. Будем насыпать между слоями. Не, не солим сразу вот эту капусту с морковкой, а вот именно, вот, когда я уже буду закладывать в это ведро, я буду ложить все это между слоями. Все, перемешало. Смешиваем с морковкой, Чуть не забыла. И в нем как. -то будто тесто перемешиваем все и в нем до тех пор пока она не станет мягкой прям с нее должен сок выходить такой хороший сок в общем в нем и такая красота и вот так вот вмесим, прям ее сильно придавливаем чтобы вышел сок когда она даст сок, хороший сок, уже можно будет ее укладывать в емкость, где будете хранить три дня в тепле, дома, и пересыпать уже слоями сахар солью и лавровый не сложить. Вот капуста уже уменьшилась в объеме, сок дала, прям хорошо сок дала. Она. Теперь сейчас мы ее уже будем засыпать в нашу емкость. Делаем это по-моему так. Вон ведро. Вот так вот отправляем красло и посыпаем сахаром солью. мне нужна для пряности. Три выщита досталось. Ну ладно, достал. ну, 4-3-4. Достала-стала. Ага. Так вот, положила лавровый лист, засыпала солью, немножко примяла. Следующий слой. Жмень так берем. Трамбовываем, щепотку соли с сахаром. Новый лавровый лист. Так, это что такое? И остаток соли и сахаром весь высыпаем. Он туда потом уже дойдет. После того, как всю капусту уложили, начинаем ее трамбовать. Ставим на него тяжелый какой-нибудь предмет, чтобы она была под прессом. И оставляем вот так на 3 дня. Ежедневно надо будет капусту немножко протыкать, чтобы снизу выходила вся горечь, что накапливается. И все. Ежедневно. Один раз в день достаточно этого сделать. И все. Потом можете уже через 3 дня ее употреблять в пищу. Можно будет ее смешать с маслом, с луком, подсолнечным маслом. Все. Будет очень вкусно. Всем приятного аппетита. Спасибо, что смотрели меня, слушали меня. Смотрите мои другие видео. Всем до свидания.